Говорят, что мейн-куны считаются королями среди кошек, тогда, пожалуй, белый мейн-кун король среди кунов. Белая кошка. Какие ассоциации у вас возникают? С одной стороны, белый цвет – это про чистоту. Невинность. Легкость и воздушность. С другой стороны, белое золото. Бриллианты. Фирменные цвета Apple, Mercedes и Эстон Мартин. Белого котика я представляю в доме с большими окнами, из которых открывается красивый вид. Белые стены, светлая кожаная или деревянная мебель, холодная шампанское в ведерке со льдом и гольф по четвергам. Или небольшая квартирка в городе. Стиль минимализм, икея, белый развивающийся тюль, кофе на завтрак, суши на ужин и любимая красная помада. И главное кот, белоснежный кот или кошка, с одинаковым достоинством вылавливающие льдинки из ведерка с шампанским. Или пытающийся утащить красную помаду, потому что золотая коробочка от нее так весело звякает, и от нее такие классные блики на стене. И кот, развалившийся на белом кожаном диване или забирающийся на комод мальм. Белый кот, точно не для всех. Он для избранных. Для тех, кто готов быть равным королю.